В Казани празднование Дня знаний началось уже в 9 утра. Первокурсники со всех вузов столицы не побоялись пасмурной погоды и приняли участие в общегородском празднестве. Перед многочисленными студентами выступили лучшие творческие коллективы города. С началом учебного года всех поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. От имени всех ректоров казанских вузов выступил ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров. Совет ректоров встретил первокурсников 2016 года, демонстрируя общность и единение всех университетов столицы Татарстана. У вас впереди достаточно хорошая, надеюсь, плодотворная, бурная, творческая жизнь. Мы бы хотели, чтобы вы подружились, независимо от того, где вы учитесь, поскольку в Казани сегодня представители всех регионов Российской Федерации. В Казани сегодня огромное количество иностранных студентов. Иностранных студентов у нас более 8 тысяч. Это целая большая дружная семья. Свои по-настоящему семейные и дружеские отношения первокурсники доказали уже с первого дня учебного года. Несмотря на пасмурную погоду, студенты организовали масштабный флешмоб, произнесли клятву первокурсника и просто радовались началу новой взрослой жизни. Все очень здорово и атмосферно. В общем, то столько сверстников я никогда еще не видела. Ну, а говорят, хорошая примета, когда что-то начинается с дождя. Это праздник для первого курса. Но это прекрасно, даже то, что сейчас идет дождь, это не важно. И смотря на дождь, мне кажется, что я все еще улыбаюсь. Почему? Не знаю, наверное, потому что я рада, что поступила в этот красивый город. Потому что даже под дождем он великолепен. Отметим, что в 2016 году в вузах столицы Татарстана начнут учебу более 20 тысяч человек. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Руслан Урозаев, Универ -Ньюс.